Уже вот это есть, Андрей? А это двое их только? Угу. Крикуня, наверное, девка. А? Девка Крикуня. Манька-то снег ела. Вот молодец. Обсохли сами, молодец. Ладно, хоть не холодно. То, уж с утра пришел, они уже были, да? Нос чихнула. Ай, не играет. Аня, аня. Аня, аня. Аня, аня. Аня, аня. Аня, Ай, другие аня. боятся. Иди сюда, козлятки там. Джам, козлятый, хочешь посмотреть? А где, а где это? Динара-то с Давидом. А ты все. Маленькая козлочка Наша. Магазин ушли. Пойдем. Пойдем козляток, посмотрим. Чего боятся? Они маленькие. Пойдем. Вот он, папа. Он то бегает туда-сюда. Так, папа зайдет. Сейчас мягко сделает, папа. Вот. И дверь закроем. И куры там сидят. Маленькие, да, еще только сейчас. Их мама! Мама вам стоит у них, да. И мама! Мама! Илюх мама! Мама есть. Илюх мама есть, папа! Папа, слышу, у них кто хочет. Дай Бог пару дней и все нормально. Да, Андрей? Так-то уже бегают они. Никакой наши. Садова покушалась, а? Ну снег съела. Снег он ела. Сушняк, значит, еще надо было. <coughs> а у Маньки-то в том году лежали вообще. Тут сладьего списывала. Теперь будем гусяток ждать, да? Когда начнут. Ой, Манюшка маленькая. Понимаете? маленькие. да? да? Любишь маленьких? Погладить хочешь? <laughs> Зоопарк, конечно. Как же не погладить своих козлятушек, ребятюшек. Ой, Ой, играть хотят, смотри. Играть хочет уже. Мальчик-то. Они же малышей знают. Потом на улицу бегать начнут за папой везде. Да. Мяшка, ты что-то там кричишь? Так, на мальчика похож, но ножки-то зайнинские, сразу видно, зайнинцы. Считай, они только родились, уже половина, это как мальчик, а она-то точно девочка? А? Тата, девочка, точно? Сейчас, постой там, ой, это по -то крикунья, точно девочка, наверное. Да, ага, все Они играют уже. Иди, Амину, выпусти папа. Папа. Папа. Это. Он тебе взял другое? Другое взял. Дай ей вроде. Че одинак? Понравились? Зерна угу. еще ей надо будет дать, чтобы молоко там. Они там полное. А, есть? Да. Давай, выходи. Не надо, что. чуть Не Пришли только. Пришли только, скажи. Не Девочки и мальчики. <связь> Занинские. Ах, занялся. Бяшкины. Ой, тронуть нельзя. А. Давид! Хорош, Они буты. как собачки Да. Как а потом как такие хулиганы будут вдвоем Бегать начнут Маня Они хорошие Хорошие, да Манки да Манки мама, мама есть А вон там папа да За дверью Дай закрою. Да закрою. А кто? Папа у них хочет, да что. Все съела у себя, да опять? Ага. Видел пузину. Блин, ты теленок, ты вырос? Офигеть! Я таких козлов не видела, Андрей. Это вообще дядя Степа велика. Маняшки снега принесла. Он лежат, спят. Два малыша. Сейчас заходи. Слава богу, трясутся. Спят они. Смотри, что одну убежал. Я вот к нему боюсь заходить, ну и нафиг. Чудорок. Пошло, так. Я Да. Надо, как станет, так выше меня, наверное, будет. Так, ка тут до меня уже так... Да, <соединяем> как-то <ты> стоят <встаёт>? мыши. Манят! Не <соединяем> лети! Манька что-то опять нашла, кушает Андрей. Живот-то вроде не такой большой казался мне у нее. Вылезла. Динарка вышла. Ну что что Можешь я зерна еще дать, Андрей, молока будет. Чайку маленький, малыши. Мама здесь у вас, здесь ваша мамочка. Вот то пошли. <смех> Мань, иди обратно, иди. Все, иди иди к малышам своим. Он меня один удар, и все, я упал. Все загорает, Давид-то? Угу. Все, прибрали, здесь снег убрали. <смех> Свежий воздух повлиял, да, Давид, на тебя? Кайф? Чистый, наверно, Сейчас, козу, козу надо покормить. Вася! Такое яйцо большое нашла, Вася! Они Там живет, домик это для него сделали. Ч, парк я покажу? Вон. Вон, Васька, видишь? Атомики. идти. Насранец. Потом а Да, в домике. Что, Даш? А, хлеба надо принести, сухарейка, да, Андрей? 50, 50, 50, 50, 50. Угу. Ладно, ладно, обсухли. молодцы. высушила мать. Высушила, молодец. Родильный дом у вас здесь. Потом в январе. Ай, в феврале уже гусей сюда посадим, да, Андрей? Да. Или там же останутся? Нет, тут. По холодам, вот. А кого там все? Давайте здесь будут бегать. -то буду. Мяуколки. меня уколки. Дня три, потом уже все. У него уж вместе начнут есть и зерно, и это. кушайте. тебе не говорим. Буйвол там. Там не козел, там буйвол. <сélок> Понимаю, <сélок> Дай посвечу я его. Офигей. Либо конвады растут. Снег кушает и это, замерз. Вяша, ага. Мяша, глянь сюда. Видишь, понимает. Офигеть, какая у тебя борода. Челка классная. Красавец мужчина. Первый мужик на деревне у нас. Все накормлены. А гуси то там, да? На улице бегают. На улице бегают. у них полно здесь. А там сидят. Вот, вот там. Угу. Я очистила у них, когда еще можно было. Сейчас заметим все. Закрывать-то не будем, что угу. Холодно. А куры-то здесь будут сидеть? Ничего страшного, не холодно. Все, пошли. Пошли головами, да? Бегайте здесь. Там маленькие мерзнут. А, что, ангелы это сделали? Хорошо, мы тебя оставим, я согласна. Мама, она купила снег. Да? Снег. Я хочу... я попробовать, что Всё, пошли.